Доброго времени суток, дамы и господа! И сегодня мы поговорим о получении маунта «Бурлящий слизень». Довольно-таки интересная улитка, которая имеет в себе небольшой секрет. Она одновременно сложна в получении и одновременно проста. С целью того, чтобы открыть сундук, открыть сферу, в которой находится этот слизень, нам потребуется собрать три теневых сферки. При использовании этих трех теневых сферок мы получаем дебаф под названием «Коварное озарение». Казалось бы, все легко и просто — Летая по определенным координатам, которые указаны в описании к видосику, нам нужно собрать третьи сферы, но иногда их может не быть. Возможно, вам придется менять слой, возможно, вам придется попросить инвайт от какого-то человека, играющего на ненаселенном сервере. Путей реализации по поиску сфер множество, используйте абсолютно любой. В тот момент, когда мы собрали три стака дебафа, мы летим к Дымящемуся Тайнику. Если кто-то до вас собрал эту большую, огромную теневую сферу под названием Дымящийся Тайник, где находится Слизень, то она зареспаунится через какое-то время. Но опять же, как вариант, можно просто-напросто взять и прыгнуть на другой слой. Конечно, это потребует какого то инвайта... Стоит заморочиться с этим немножко заранее, найти человека, который сможет вам немножко помочь в этой игре. И пролутав огромную теневую сферу, дымящийся тайник, мы лутаем слизня. Кайфуем с его получения и наслаждаемся довольно-таки интересной моделькой. Плюс один маунт в коллекцию. В целом это легко делается, но опять же, сферу можно не найти какую-нибудь последнюю, третью, и в итоге... Стаки просто спадут дебафа, держатся они на игроке час. Можно, как вариант, куда-то упасть случайно, умереть. Стоит летать аккуратно по этой локации. Координаты все абсолютно были на экране, под стрелкой они находились. Ну а координаты всех сферок, как уже было сказано ранее, будут в описании к этому видео. Всех вам благ, счастья, здоровья, берегите ноги, мойте руки. Не забывайте о ссылочках в описании. До скорого!